Игорь Мерлин. -ком представляет. Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу поделиться своими ощущениями по вчерашнему тренингу Игоря Мерлина. Вчера я был наполнен новой энергией любви. Я ощутил, что такое настоящий мужчина, и я понял, как ведутся настоящей женщине. Я хочу вас пригласить на ближайшие тренинги Игоря Мерлина. И там-то мы уж по-настоящему прокачаем мужскую и женскую энергию. До встречи!